Так, я еще, короче, это. Ты Камеру пробьты. И... Давай, давай. О, получается, чего? Давай, отмечай, вс, отмечай. прям. У меня, Дай у меня двоих. у меня! Цель обнаружилась. Давай, убивай ее! Дай. Хорош! Вс, у нас в крысе еще. камеры чекаю Во, да да да вон он Заложил. а это сейчас ты. не мой мой труп чуть дальше целый труп найду а вот он пошел секунд у меня Да. Угадал. Вот, там чувак Серьезно? Он пытался с бота вниз но мужский ключ сломанный налагает приездить не не ей отвечать я даже не вступал фотку кубу с фоткой я ее я короче два дня назад хотел помыть просто смылом но он типа меня сбивает очень сильно хозяйство я да да ну не знаю но если у нас я чисто но это пипец корела задание выполнено Противник да это надо по-любому сказать, Джджи. Хотя я нихуя не делал. <рек> всем гудбай, для джентльмены. Кому понравилось, видео ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал и всем, всем удачи.